Йоу, эссап, леди и джентльменс! Рад приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что нажали на этот ролик. И сегодня мы обсудим самые интересные... На мой взгляд новости, которые прошли на этой неделе. Для тех, кто видит меня впервые, скажу то, что здесь я не обсуждаю политику и все вот такие вот околополитические темы, разве что как-то косвенно. Во-первых, потому что я не очень силен в этих темах и просто так грузить вас информацией, причем непроверенной тоже не хочется. А перед тем, как мы начнем, я попрошу вас поставить лайк, подписаться, это очень поможет развитию моего канала. Сбоку еще есть мои остальные соцсети, было бы очень хорошо, если бы вы подписались и туда. Там выходят более сжатые новости не такие развернутые как сейчас самое время начать заваривайте себе чашечку чая кофе что вы там пьете по вечерам поехали Steam массово жалуется на оптимизацию ремастера нового Ведьмака 3. Для тех, кто не в курсе, 14 декабря вышел патч на Ведьмака 3 от CD Project Red, куда добавили кучу всяких нововведений. Патч должен был значительно улучшить текстуры, детализацию игры и, в общем, сделать ее более современной и чтобы она выглядела как Next Gen. Но CD Projekt были бы не CD Projekt Red, если бы не накосячили даже в этом вопросе. Казалось бы, пример Киберпанка должен был их научить, но, к сожалению, чуда не произошло. Я, как сейчас помню, когда вышел Киберпанк, как все радовались, что наконец-то это супер некстген игра, сколько было трейлеров, подогревали, всякие там актеры, Киануривсы и так далее. И когда игра вышла, в нее просто невозможно было играть. Одни сплошные баги, вылеты. Кстати, совсем недавно я приобрел новую версию Киберпанка, которую вроде как починили, я правда играл на консоли, и особо много багов там конечно не было, как раньше, но все же игра далека от идеала остается вопрос, почему CD Projekt Red допустили такую же ошибку, как с Киберпанком, со своим самым главным флагманом, это Ведьмак и сделали очередную халтуру. В случае с Киберпанком понятно то, что издатель хотел издать игру как можно быстрее, и поэтому были жесткие кранчи, то есть команда не успевала что-то делать, вырезала контент на ходу и так далее, но здесь же ситуация совершенно другая. Здесь никто не подгонял CD Projekt Red, они заявили об этом сами, то есть, ну, грубо говоря, этого патча никто даже и не ждал. И вот выходит долгожданный патч, о котором уже всем рассказали, все уже издатели в шоке от трейлеров и так далее. И происходит такая ситуация, что ПК, даже на которых стоит новая RTX 4090, выдает 30 FPS, 25, и игра просто вылетает. Стоит отметить, что CD Project Red сразу выпустили патч, который вроде как починил игру, но багов, конечно. Все же предостаточно. Надеюсь, что будущие проекты, которые уже анонсированы CD Projekt Red, не будут такими халтурными и, может быть, им стоит выделить больше времени, но сделать действительно хорошую игру, как, например, Году of War Ragnarok, в которой практически нет ни одного бага за всю игру. Я думаю, что это возможно сделать. Главное, не знаю, все проверить, все присмотреть, посмотреть, как работать на других платформах и не спешить. Кто-нибудь еще помнит такую легендарную игру, как Payday 2? Помню, что очень много проводил в ней времени в сетевом режиме, когда пытался грабить банки различными способами. Ну и одиночный режим был тоже интересный. Так вот, команда разработчиков данного проекта анонсировала то, что выйдет третья часть Payday 3 уже в 2023 году. Пока нет конкретной точной даты, когда нам ждать этот шедевр. Я думаю, что это будет определенный шедевр. Трейлера, к сожалению, тоже пока нет. Каких-то геймплейных моментов тоже. Но разработчики всячески намекают то, что скоро информация это появится. Напомню, что то Payday 3 они разрабатывают с 2016 года. Надеюсь, что этого времени им более чем предостаточно. Хорошая новость для любителей GTA 5. В GTA 5 теперь можно будет сыграть с полноценной трассировкой лучей на PS5, а также Xbox Series X. Спустя полгода игра теперь поддерживает отражение. Раньше была только трассировка теней. Поэтому счастливые обладатели PS5 или Xbox Series X на S, к сожалению, такого недоступно. Могут насладиться новой, можно сказать, переработанной графикой GTA 5. Напишите в комментариях, кто уже затестил эту функцию. Как она вам. Я думаю, кто сидит в ТикТоке уже неоднократно видел мем про Бургер Кинг, где этот мужичок стоит и кричит: то, что Бургер Кинг говно. И из этого делает кучу разных мышапов. Так вот, случилась ситуация, когда мем вышел действительно из-под контроля, и Бургер Кинг. После многочисленных спамов в комментариях решили отыскать этого чувака из мема и предложить ему работу. Вот что и заявили сами Бургер King на своей странице. Помогите найти этого замечательного джентльмена из нашумевшего видео. Мы подготовили на него должность младшего менеджера по качеству. Не смейтесь, таких требовательных и болеющих за дело людей, пойди поищи. Поэтому давайте пойдем и поищем. Первому приславшему нам любые контакты, телефон, почту, соцсети и так далее. Награда 5000. Надеюсь идет речь о рублях или в какой-то валюте исчисляется, либо бонусов от Бургер Кинга. Ситуация действительно интересная, но на должность менеджера, наверное, этот человек, мягко говоря, не подходит. На месте Бургер Кинга было бы интересно сделать с ним какие-то рекламные коллаборации и снова завершиться в ТикТоке и в других социальных сетях. Оксимирон снова заполняет инфополе своим присутствием. На этот раз он выпустил дис на Моргенштерна, который, я думаю, все посмотрели, обсуждать мы его здесь не будем. На данный момент 8-минутный дис, а точнее текст этого 8-минутного диса на Джиннио занимает первое место в мировом чарте. Наверное, все хотят либо выучить этот дис, либо разобрать его на мышапы, либо найти какую-нибудь интересную отсылку или какую-нибудь новую фишку в тексте. Интересно, сколько еще продержится в Джиннио текст мирона в питере было снято очень интересное видео где курьер на моноколесе зимой ехала на скорость около 60 километров в час выглядело это так просто просто я вообще не понимаю как можно кататься на моноколесе еще и по таким заснеженным дорогам которые часто бывают в странах СНГ, я думаю, кто живет, понимает. Надеюсь, ему оставили чаевые, и он как минимум не пострадал. В ТикТоке я уже рассказывал, как в России решили отменить костюмы западных супергероев на новогодних праздниках. Кто еще не подписан, можете подписаться, и самые такие свежие новости в коротком формате вы можете потреблять и там. И многие в комментариях писали то, что решение, конечно, возможно, правильное в теории, но... Сначала нужно было бы развить своих супергероев. Из э, российских супергероев, которые мы знаем, наверное, это какие-то защитники или какие-нибудь кринжовые фильмы про русских супергероев. Но на самом деле и в русском фольклоре, как и в любом другом, любого другого народа, можно найти каких-то интересных личностей, из которых можно создать своих спайдерменов, своих бэтменов, своих Марвел, DC и так далее. Так вот, в России выделили более 100 миллионов рублей создателям фильма про киборгу Илью Муромса. Выглядит это так и, честно говоря, вызывает очередной кринж. Не знаю, что это за Илья Муромец в стилистике Кибербанка. Напишите в комментариях, пошли бы вы на такой фильм, если был бы выбор между каким-нибудь фильмом Марвел и про киборгу Илью Муромца. Я думаю, что вряд ли. Ну, возможно, просто ради прикола. Почти игра года God of War, которая, к сожалению, не забрала главную статуэтку, но забрала очень много различных наград на Game Awards 2022, снова приносит деньги своим разработчикам. Ведь игра не мультиплеерная, это синглплеер, и как-то ее монетизировать нужно. Кроме прямых покупок, еще каких-нибудь донатных вещей и так далее. Amazon сообщил, что работает над сериалом по God of War. Проект создается с участием Sony Pictures, Amazon Studios и PlayStation Productions. Его основой станет игра 2018 года. На первый взгляд может показаться то, что проект не увенчается успехом, но на самом деле в Code of War очень интересный сюжет, начиная с самой первой части. Всякие интересные сюжетные повороты, ходы, сценарные решения. Поэтому надеюсь, что как только выйдет этот сериал, он не превратится в какое-то посмешище, как это обычно бывает с сериалами по играм. А создатели порадуют как фанатов, так и тех, кто не знаком со вселенной Бога Войны. The Last of Us получит продолжение в виде третьей части. По информации от инсайдеров, Naughty Dog работает над The Last of Us Part 3, то есть 3. Об этом сообщает инсайдер View Сначала выйдет игра-сервис по вселенной франшизы, а потом студия полноценно займется разработкой триквела. Похожая информация уже была в сети, и скорее всего инсайдеры не ошибаются. И возможно в скором будущем мы увидим The Last of Us, третью часть. Кто-то потребляет игровой контент на консолях, кто-то на ПК, кто-то предпочитает мобильный гейминг. Но и теперь есть новый способ поиграть. Причем прямо в машине. Tesla официально запустила Steam для новых электромобилей Model S и Model X. Вместе с тем компания представила внешний SSD, на который можно загружать игры и не только. Трейлер весьма впечатляющий, как можно будет играть в... Проекты типа Киберпанк или Elden Ring пока непонятно. С геймпада, с клавиатурой или будет какое-то свое устройство от Тестлы. Надеюсь, что это безопасно и никто не додумается проходить какую-нибудь игру или стримить во время движения. Инстаграм наконец развивается и внедряет функции, которые должны были уже, наверное, внедрить несколько лет назад. Инстаграм тестирует встроенный аналог соцсети BeRill а именно групповые профили, совместные коллекции и сервис для публикации коротких текстовых заметок. У многих пользователей, в том числе и у меня уже появились заметки, и это что-то типа статуса в ARSK, если кто помнит, или в Mail.ru агент Зачем это сделано, пока непонятно, что за групповые профили, тоже объяснения нет. Увидим в будущем и надеемся, что это будет работать хотя бы без багов. Никогда я получил бан на Твиче, теперь, соответственно, он не может стримить и, скорее всего, не сможет восстановить свой аккаунт. Полагаю, эта ситуация произошла из-за его недавнего стрима, которому он очень сильно подогревал интерес. Сначала выпустил видео о том, как держали его в СИЗО, а потом рассказал, что покажет больше деталей уже на своем стриме. Но на стриме он особо и не рассказал чего-то интересного, смотрел ТикТоки, просто веселился и, к тому же, прорекламировал наркошоп. Во-первых, сидя в футболке, во-вторых, неоднократно показывая в гугле магазин рядом со словом Darknet. конечно же защитники никогвай не поверили в эту ситуацию и сказали, что это нет всего лишь файлообменник, ни в коем случае он на такое не способен. Но во-первых, рекламируются ли файлообменники у стримеров? Вообще, зачем это делать? Я вот ни разу не видел, чтобы какой-нибудь Google Диск или там Яндекс Диск рекламировались у стримеров или вообще где-то рекламировались. Это всегда встроенные сервисы в экосистему и у них свой вид рекламы. Да и, наверное, каждый, кто пользуется Яндекс или Google или какими-то другими поисковыми сервисами знают, что есть Обычное хранилище, зачем брать рекламу у Никоглая? Это очень странно. Ну и во-вторых, стример Хесус Авген обратился к файлообменнику и запросил информацию, брали ли они интеграцию у Никоглая. На что они сказали, что вообще не в курсе, что это за стример, и они являются платформой, в первую очередь, англоязычной, и такая реклама им, в принципе, была бы не нужна. Конечно, эта ситуация наделала много шума, и администрация Твича приняла соответствующие меры, ведь Twitch банит вообще абсолютно за все, а тут стример с рекламой наркошопа сидит прямо в футболочке, рекламирует и все нормально. Казалось бы, забанили и забанили, создал другой аккаунт и стримишь дальше, но Twitch, к сожалению, так не работает, это не YouTube. Теперь, если кто-то будет стримить с Никоглаем, например, если его аккаунт уже точно не разбанит, например, я решу постримить с Никоглаем или вы, или кто-то еще, то и наш аккаунт будет заблокирован тоже, то есть ему нельзя появляться вообще ни на каком стриме, это тупо персона нон-граты. Да, политика твича такая, если тебя забанили, если тебя отменили, то... Другие стримеры будут страдать из-за тебя, если они будут смотреть твои видео, если ты будешь появляться у них в кадре или, не дай бог, будешь проводить совместный стрим. Будем следить за ситуацией и я надеюсь, что Никоглаю это послужит уроком и он будет более тщательно выбирать рекламодателей, лишившись основного своего заработка на данный момент. Я думаю, многие мои зрители знают такой сериал как «Острые козырьки», а именно мужская его составляющая. И нет, к сожалению, не выходит какого-то продолжения, а выходит игра, причем еще и VR, по мотивам данного сериала. В CD появился трейлер VR-игры Peaky Blinds The King Ransom, созданный по мотивам сериала Острые Козырьки. Провести время в любимой вселенной можно будет уже с 9 марта. Трейлер выглядит интересно, можно ли будет поиграть за Тома Шелби, это уже вопрос. Ну а теперь новость, которая очень сильно не порадует Sony Боев, Я уже рассказал об этом в ТикТоке, и там просто... Мега-мега срач в комментариях. В Epic Games появилась страница и открылись предзаказы на The Last of Us. Part 1. Соответственно, можно сделать логический вывод, что теперь в The Last of Us можно будет поиграть на ПК. Я очень много слышал от моих знакомых Sony боев и не только знакомых, как они хвастали, что только на PlayStation есть эксклюзивный The Last of Us, и больше никто не может в него поиграть. Смеялись над ПК боярами, и очень много мемов делали по данной ситуации. Но теперь такая тенденция, то что Sony сливает свои эксклюзивы. Так было со Spider-Man и Morales, который Моментально появился на торрентах спустя 5 минут после релиза. Теперь однозначно появится и за вас of Us. Когда выводит вторая часть, конечно, пока неизвестно. Но теперь у Sony Боев остается очень мало эксклюзивов, которыми они могут вот так вот козырять и рассказывать, Всем, что у них самая эксклюзивная, самая лучшая и самая продвинутая консоль. Конечно, есть и адекватные Sony Boy, которые готовы поделиться данным релизом. То есть, если игра хорошая, почему бы не дать в нее поиграть игрокам на других платформах, например, на Xbox или на ПК. Но, к сожалению, большая часть комьюнити Sony PlayStation яро топит за свои эксклюзивы и против таких вот сливов Sony. Ну а для компании, конечно же, это более прибыльно, потому что чем больше игроков будут играть в данную игру, тем больше ее будут покупать и, соответственно, больше прибыль. Игра выходит уже 3 марта, придется немного подождать. Ну, ждали 10 лет и еще подождем. Ну что ж, на этом все. Это была моя подборочка новостей, которые показались интересными в первую очередь мне. Еще раз напомню вам, если вы этого не сделали, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы контент выходил как можно чаще. Ну и также на мои остальные соцсети, если вы хотите получать более быстрый контент, точечный, а не такой вот длинный, как сейчас. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и увидимся уже на следующей неделе. Бай-бай!